Привет. Вчера мы приехали в Рим. Не успела вообще ничего снять, потому что очень поздно приехали в аэропорт, в Варшаву. И не спали практически всю ночь. И немножко у нас задержался рейс. Потом мы гуляли, кушали. Может, вставлю какие-то вставочки со вчерашнего дня. Заселение у нас только с трех часов дня было. Сегодня тоже будем гулять, смотреть всякие достопримечательности. Так что увидимся скоро. Это наш хостел. Ну, можно сказать, квартира просто, и у нас здесь своя комната. Это общая зона, столовая, кухня. Там всякие штучки для готовки. Это, видимо, для тех, кто убирается здесь. И туалет. Но туалет, конечно, пипец. Такой старый, как из двухтысячных. Но то есть беда. Это плюс. Пока комнату не буду показывать, а то у нас там вообще не прибрано, абсолютно. Тут есть балкончик свой. Вот. И такой вид у нас. И, и ворон сидит. Ну, это статуя, естественно. Ну, так вот. Я с утра собралась, накрасилась. Сегодня вот такой вот у меня лук. Ну, макияжный лук и синяя кофточка. Вот. Даже не знаю, что сегодня будем делать. Бахтяр хотел в разные музеи пойти, но там один из них закрыт. Скорее всего, мы поедем в Ватикан, посмотрим Сикстинскую капеллу. Потому что в прошлый раз я была в Ватикане, но Сикстинскую капеллу мы, по-моему, не смотрели с родителями. Я точно вот не помню, вроде нет. И что еще? В кользее, возможно, сходим вовнутрь. Вчера мы так его прошли мимо во внутренние заходили. Вот я не помню, в 2020 году вроде бы туда нельзя было заходить, потому что там была реставрация, сейчас там тоже реставрация, но лю людей мы видели внутри, именно туристов, нерабочих, естественно. У нас здесь всего лишь, сколько, два полных дня. 23-го мы уже э, улетаем обратно в Варшаву и оттуда в Лоть. Сегодня 21 декабря. Не знаю, мне очень понравилось. Мы вчера ходили в супермаркет, там такой большой выбор, боже. Там столько всего, там морепродуктов, столько. Я вот сейчас ставлю, мне кажется, ставку. Там прям, я не знаю. Ну, и, и это еще малая часть из всего, что там есть. Потом мы кушали в ресторане вчера пасту. Я взяла бросека, Бахтяр взял. Пиво. в общем круто красиво мне очень нравится я прям рада что я вернулась я обещала себе вернуться в этот город и вот спустя два года два года три года три года три года я вернулась вот надеюсь мы сюда чаще будем приезжать и в другие города италии потому что очень интересно их поизучать Ладно, что-то я болтаю много, все. Скоро увидимся еще. У нас здесь есть даже своя кофемашинка. Это типа капсулы с кофе, их вот надо вставлять сюда. Вот так вот эти капсулы выглядят. Их вставляешь. И вот сюда вот. Вчера понятия не имела, как этим пользоваться, посмотрела туториал на YouTube, и теперь я все знаю. В общем, нужно нажать эту кнопочку. Um, стаканчик естественно под кофе и еще раз um. <laughs> фейл ладно ну, запах вообще очень вкусный и это у нас Эспрессо. У нас сейчас только завтрак, поэтому я кофе на нас обоих. Ах, как вкусно пахнет. М -м -м. Вот нам Бахтиарка готова такой завтрак. Шупаюсь. В общем, здесь вот такой лифт. Он мне напоминает фильм «Титаник». Сейчас Бахтиар нам продемонстрирует. Игорь Еще мы зашли в фотобудку, вот наши такие снимочки должны получиться. Так прикольно, не знаю. Прям как в фильмах. Готово. Ну-ка. Классно. Всего лишь 2 евро. Смотрите, какая красота. Вот такие снимки получились. На первом снимке, посмотрите, я Касаня. Ужас. Ну ладно. Зато запомнится. Мы идем в туристический центр, чтобы купить билет э, на два дня на общественный транспорт и на достопримечательности. И снова проходим мимо Колизея. Вот здесь мы взяли специальные такие билеты на два дня. Они дают нам проезд на, все на весь общественный транспорт. И первый, первый э, поход Колизей бесплатно получается. Ну, 4 евро, точнее. Вот. Я, скорее всего, оставлю какой-то по, ну, типа, адрес, где вы можете купить это. Мы прошли. Нам сказали, что лучший певец в мире это Димаш. Триумфальная арка Константина. Нам нужно вот сюда пройти, чтобы зайти внутрь. Видимо, этот билетик, он дает еще... Пройти вообще без очередей, не знаю, я в шоке, потому что здесь пройти, практически... Ну, это мало людей еще считается. Но, несмотря на то, что мы прошли без очередей, в самом Колизее было очень много людей. И также здесь находится музей археологических раскопок. Было очень интересно посмотреть и почитать информацию. Есть такие высокие потолки, mm. это просто что-то. И немножечко общей информации, кто, возможно, не знал. Колизей — это одно из рукотворных чудес света. Это амфитеатр, который расположен в Риме. Он был построен в 70-80-х годах нашей эры. Его вместимость — около 50 тысяч человек. Ну и, конечно же, он больше всего известен благодаря гладиаторским боям, которые там проходили. Это подземный этаж, где подготавливали бойцов и животных. Отсюда очень хорошо видно эту арку. Что-то делает Кыт. В общем, он супер недовольный. Это лифты, на которых поднимали гладиаторов и животных. Вот это вот арена. Ну, по крайней мере, по э, всяким рисункам мы так поняли. Вот. Интересненько. Мы вышли из э, Колизея. Сейчас пойдем в Палантин или в Римский форум, что ближе будет. арка Аркатита или Титуса, не знаю. По-английски ит не знаю короче в эту экскурсию в общем входит еще палати... палатин и римский форум это типа ванны какие-то какого-то логобауса. Наверное, звезда, походу. Ага. Ошибка перевода. Вот так вот это должно было выглядеть. А выглядит сейчас вот так. В общем, мы как-то сбоку обходим полотен. Здесь вообще нету людей. И это немножечко напрягает. шикарный вид. Фонтан, палатина. Очень красиво. Здесь мы поднялись в Фернесский сад. Это первый частный ботанический Сад Италии. И больше всего нас удивило то, что в саду росли мандарины прямо на деревьях. И люди явно их срывали и кушали, потому что мы находили очень много кожурок от очищенных мандаринов. Полотин. Веселим на ладони. Так как было уже около 4 часов дня, все... Закрывалась, так как в Европе темнеет достаточно рано, и мы пошли дальше по своим делам. Мы находимся на вокзале Термини. И здесь, типа, как торговый центр. Пришла Виктория Секрет, купила себе духи. Мы идем к фонтану Треви. Мы Взяли вот такое мороженое. Ну-ка, покажи свое. Красота Аев какая красота. Сейчас будем кидать монеты. Ладно. Мы тогда дали желание. Но какое говорить не буду. Секрет. Сейчас уже, наверное, будем потихонечку домой ехать. А думаю, за сегодня так устали уже. Ноги болят. Пора отдыхать. Бахтиар подарил мне розу, но не по своей воле. Второй Типичный пример Она даже пей. не пахнет. Она даже не пахнет. Мы уже дома. Вот такой вот небольшой набор продуктов. К нам обошелся 13, почти 14 евро. Так вот, будем ужинать. Купили равиоли. Да, о боже. Это бедная Роза. Нам ее впарил мужик какой-то. Вообще певец, конечно. Ну ладно. Будет украшать наш хостел. Вот так вот. Жалко, что вчера не сняла, что мы купили. В общем, сыр. Он с перцем. Там около 3 евро стоил Оливки 1 евро и равиоли, рикота и шпинат. И еще у нас была пачка, мы ее вчера съели, там что-то с беконом, что ли. Вот. А сегодня вот такие попробуем. Не знаю. Даже не помню, сколько они стоили, честно говоря. Ну, цены, конечно, дороговатые. Доброе утро всем. Мы направляемся сейчас в Ватикан уже позавтракали добрались с пересадками <laughs> на метро тоже сегодня были вот идем в ватикан в общем мы были в каком-то магазине как я поняла импортных импортных товаров я взяла такую шкалатку прикольную вот классный, классный магазин Тут, по моему все есть по дороге в Ватикан мы наткнулись еще на несколько таких магазинчиков. Все украшено в новогоднем стиле. Было очень-очень мило. Как солнышко сегодня. Печет прям. Мы сняли куртки свои. Мы в Ватикане. Вот так вот пересекли границу и в новом государстве. Но, к сожалению, Сепсинскую капелу мы сегодня не посмотрим. И завтра. Потому что у нас еще есть другие планы. Вот так вот. Вообще красота такая. Елочка стоит. Фонтан. Этот папский собор. Или забыла, как он называется. В общем, шикарно. На самом деле это не папский собор конечно же а собор святого петра католический собор центральное и более крупное сооружение ватикана блин как же мне комфортно их постоянно каждый день кто-то снимает ну прикид вообще конечно он топ как говорится а это памятник посвященный мигрантам и беженцам всех времен называется ангелы не знают Какая здесь инсталляция рождения Иисуса. В общем, мы погуляли, посмотрели немножко. Теперь поедем в Базирику... Ой, как? Галерея... Как называется? Баргеза. Бар... Блин, вот галерея... Галерея, вот галерея Баргеза, в общем. Это музей. Бахтиар очень хотел туда поехать. Мы направляемся в галерею Баргеза. Вот вилла Галерея Боргезе – это частная художественная коллекция семьи Боргезе. Она находится на территории парка Вилле Пинчана, то есть Вилле на холме Пинчо. Здесь на кадре вы можете увидеть кардинала Шапиони Боргезе, который положил начало семейной художественной коллекции. Он был большим почитателем античного искусства, в частности, творчества Караваджо. В общем, мы посмотрели на очень большое количество мраморных скульптур. Большинство из них относятся к 17 веку. Но я немного боялась их снимать, потому что неизвестно, возможно, это видео вообще могут заблокировать, потому что там очень много оголенных частей тела. И больше всего мне понравились расписные потолки. Я думаю, чтобы создать что-то такое... Нужно очень много времени и сил. Но сфинкса здесь я увидеть не ожидала, честно говоря. Здесь какие-то египетские узоры. Прикольно. И, конечно же, я удивилась египетскому залу, потому что контраст просто максимальный. Какой добрый сфинкс. Улебайшка. А это зал, посвященный картинам Караваджо. Честно говоря, я ничего о нем не знала, кроме того, что в сериале Что мы делаем в тени была вот эта вот его картина, потому что больше по живописи у нас Бахтиар. Но больше всего меня поразила вот эта роспись на потолке, которая называется плафон, как я узнала позже, потому что было ощущение, что это. Что-то 3D-шное, то есть как будто бы оно двигалось, пока ты идешь и рассматриваешь эту роспись. Иоанн Креститель. Мы вот вышли. Было очень красиво, интересно. После этого мы поехали домой и зашли в ресторан, который находился прямо рядом с нашим хостелом. Называется Оранчино Мата. Доброе утро. Сегодня мы уже уезжаем обратно в Польшу. Вчера посетили Велуборгезе, потом поехали в сторону дома, в ресторане там поели и все. Вот собираем вещи потихонечку, потому что нужно еще доехать до аэропорта. Вот, вот и закончилась наша путешествие. Кто покупал билеты на Фликс-Бас, здесь остановка, там отель Роял Santini, по-моему, называется, вот, то есть это не прям на термине, это чуть-чуть надо пройти дальше. Мы приехали в аэропорт немножечко чуть позже, чем планировалось. Должны были в 12, сейчас 12-15 где-то, вот. То, что имейте в виду. Вся эта информация в конце для тех, кто будет выезжать из аэропорта Чампино. И самый дешевый билет можно приобрести через Бас. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. И с наступающим Новым годом!